Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Atol 90F и пробитие чека возврата по коду товара из базы товаров за безналичный расчет по свободной цене. Для пробития чека возврата по коду товара из базы товаров за безналичный расчет по свободной цене. На кассовом аппарате Atol 90F необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора нажимаем 1.1 Т. На экране появится четыре нуля. Нажимаем клавишу WZ, появится минус. Вводим код товара, в данном случае единица. Нажимаем ВВ. Вводим стоимость, которая будет возвращена 100 рублей. Нажимаем клавишу ВВ, PS и клавишу с двумя нулями.